на 31 сантиметр через три километра на 70 сантиметров через 4 километра на метр 25 и э, через пять если вы увидите на метр 96 это если вот смотреть ему на, на подвязки еще раз цифры сказать вот к концу он на метр двадцать 25 вот четыре километра вы видите как я близоруки что-то видите там вот вы его еще видите, и он должен опуститься на метр двадцать пять. Вы макушку должны его видеть из-за горизонта. Вот по закруглению Земли сами посчитайте. Вот, блин, вот только не говорите, просто вот не пишите в комментариях, что типа в технических вопросах не бум-бум, не шаришь, хрен ли, блин, сразу выключай. Выключай сразу. Только сядь и посчитай. Нарисуй вот этот вот радиус, он известен, 6371 километр. Я запомнил наизусть пока считал несколько раз. Вы видели когда-нибудь кто-нибудь от вас на лодке на горизонте, когда-нибудь она скрылась? Хоть чуть-чуть она скрылась? Вот вы себе даже просто представьте, закройте глаза и представьте. Или там в литературе где-нибудь написаны, мачты корабля показались на горизонте. Но если так написано, выкиньте эту книжку, это стилистически неграмотно. Корабли пиратов показались на горизонте, да, потому что они показываются сразу все на горизонте. И вот хоть вы вот как не ни смотрите, никогда не будет так, что вот ноги да, на два километра отошел, вот все, вы уже по поясу его должны видеть. Сейчас я посмотрю в таблице. 2 километра. Вот одна таблица просчета и другая другим способом считал. Нет, ну цифры ну, те же самые. На 31 сантиметр, на 2 километра. Вот вы его еще прекрасно видите, вот он идет. Вы его что, по колено видите? Когда это было? Вообще всегда между человеком или вот объектом и горизонтом, линией горизонта, есть промежуток. То есть вообще он никогда не, не доходит до этого горизонта, по сути дела. Потому что вот с тем же кораблем, если посмотрите, сколько не приближает. Да, он может возвышаться над горизонтом, как человек, стоящий прямо перед вами. Вот у вас линия горизонта, она всегда перед глазами. Прошу отметить этот факт. Если вы стоите на земле, если вы сидите на земле, если вы стоите... На девятом этаже, если вы стоите в самолете, ну в самолете просто линия горизонта может быть не видно, потому что на уровне облаков летите. У космонавтов, они в космосе вам показывают, да, линия горизонта всегда на уровне глаз. Вот простой факт, да. Но если бы вы были на мячике, ну что, ну чуть-чуть повыше поднялся на девятом этаже. Нет, она такая большая, что мы теперь больше видим и это самое. А линия горизонта-то почему на уровне глаз? Ну она же должна опуститься, она даже у космонавтов не опускается, она на уровне глаз. Просто она скругляться, скругляться, скругляться начинает и потом вообще замыкается в сферу. Вот это интересный процесс, вы понаблюдаете за ним. У вас э, вот это само по себе. Так вот. Теперь, когда горизонт, вам любой художник скажет, ни один нормальный художник, если он нарисует что-то на горизонте или что-то торчащее из-за горизонта, кроме небесных объектов, прошу заметить, да, потому что солнце половинку можно увидеть, то это неправильно нарисованная картина. Любые морские эти самые, да, это может быть, можно увидеть половинку человека из-за горизонта, если вы будете на земле и там смотреть из-за чего-нибудь, да. Или там из водяного вала, если это. Но есть на ровной поверхности, такого быть не может. Ни один объект горизонта не достигает, понимаете? Хотя он вот по этим расчетам, еще вот сами прочитайте, я говорю, если не верите. Вот по этим расчетам, вот человек, который ушел от вас достаточно, ну на два километра-то вы видите... Но он должен по колено уже уйти, а дальше небо, понимаете? А вот такого не бывает. Вот так все время. Даже если вы на море, оно вот так. И когда вы в самолете поднимаетесь или в чем-нибудь поднимаетесь, у вас мир становится, и вот как астронавты плавают в корзинах, да, с этим, у вас мир становится, они говорят, на чашу похож, на ну фотографии все. Ну, мы понимаем, рыбий, глаз, там, все дела, перспектива но они не, не круглым, не мячиком, он мячик должен вниз уходить, а он не уходит, собака, он с тобой вместе, значит чашу это поднимается. Я понимаю, я сам сказал это слово перспектива и вы его подхватили, да? но почему на уровне глаз? Так вот. Это не единственная несостыковка. Мы говорили о динамике, да, там много опытов, если вы увидите, да, почему вода не стекает, да, ну вот представьте себе разницу, действительно. Вода на экваторе движется со скоростью, если линейной, да, а, это самое, так. Так, а, хорошо. Тут какой-то непонятный тролль, пожалуй, заблокируем пользователя. Так, И э, это, э, как его, склад мыслей, ну, как бы здесь вот даже разрешение надо спрашивать, может, сразу, если ты видишь, что аватар какой-то дебильный, просто сразу его, это, дебильный, в том смысле, что поддельный, и явно поддельный, поэтому подделанный дебилом. Так. И, значит, на чем мы остановились? На чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились, что там за горизонтом, да? Так вот, возвращаясь к спору, шара шара веров и. Ну, скажем, да, я не поклонник плоской земли, потому что не могу себе представить этот блин, который, при котором мы выполнялись, вот, э, ну, при котором надо было э, не верить в Австралию, да, чтобы поверить в него. Но и сфера не получается, не только в этом, да, и в динамике тоже. Ну, вот я говорил, да, что теннисный мячик там напитали, допустим, водой, и начинает раскручивать. Ну, правильно, вода собирается на экваторе, движется она с большей скоростью и отрываться начинает. И потом уже что оторвалась, она обратно не прилепляется, понимаете? Вот. А тут нам говорят, что надо поверить некий мячик, который держит, нас с вами держит. Вот он держит, да, и с такой силой, что вот, ну, как бы оно вот все. Ну, вот я подпрыгнул, да, и он уже не с той силой. А, понимаете, сила там меняется, да, ну, закон, по закону Ньютона, да, гравитационная постоянная умножить на произведение масс и разделить на квадрат расстояния, то есть на квадрат расстояния. Чем больше расстояние, тем быстрее падает сила. Так вот, она тебя здесь притягивает, позволяет тебе подпрыгнуть, но ты уже э, меньше испытываешь силу. Так ты лети дальше. Почему ты должен опять вернуться с какой стати? Я уж не говорю про атмосферы, океаны, ну никак не катит. Вот понимаете, ну вот. Как эта атмосфера будет, как она на полюсах должна вращаться, если она вращается Землей. Она вокруг полюса, что ли, вращает? Тогда действительно смерть должен быть постоянный, но его нет. По факту. Как у вас там вращается? То есть тут так вращается, а тут как-то вот кверху-боку. Поэтому я говорю, что сферическая вот Земля, она не... Я не буду... Другие аргументы, которые трудно проверять, например, там говорят, а вот э, те, кто плавает по морям да и по воздуху, они прямыми рисуют, им дуги не надо рассчитывать. Но я не буду даже это, потому что это уходить в расчеты. Вот простые факты, да, которые э, личным наблюдением можно, так сказать, э, и воплотить. Да. Вот вам горизонт. Что вы с этим можете сделать? Вот вам цифра. Можно, конечно, догонять рефракцию. Вы же понимаете, что еще крупные объекты, когда они за горизонт, грубо говоря, уходить, они должны еще и заваливаться, потому что вы же, ну вот как маленький принц, кто читал, да, там вот так дерево растет, так, так, так, ну вот так. Так если он длинный, если это Останкинская башня, он должен вообще быть вот лежачим, да, грубо говоря. То есть мы его донышко должны видеть уже. Ну, не донышко, конечно. Ну, то есть, понимаете, этого тоже не происходит. И так далее. И тут начинается, понятно, оптика, преломление, дифракция в верхних лучах и все такое. И ты доходишь до этого момента и понимаешь, вот как с атмосферой. Я дошел до момента, когда начали уже объясняться с помощью электротехники, как при... ну, в общем... Я понял, что там мне надо слишком много вообще изучать, чтобы понять аргументы. Хотя аргумент должен быть простой. У вас все управляется массами, да, и сила, возникающая между ними, это, собственно, ну, по большому счету, это гравитация, да, та самая, которую вы не можете никак обнаружить. И ничего не получается, ровно ничего вот с этими расчетами, потому что и скорости движения океанов разные в разных точках при собственном вращении, бешеном вращении Земли. Но это надо, чтобы все, чтобы небосвод, чтобы все вот это вот скрутилось. И поэтому мы свято верим в нашу круглую Землю, не понимая, что в принципе, да, слишком много допущений. А самое главное, допущений даже не на уровне там каких-то математических формул, а на уровне реально наблюдение, реальной жизни. Мы пользуемся, говорим, земля шар, смотрим на нее и не видим шара. Ну, вот понятно, что он большой такой, что мы мухи его не видим, но он не, не видим даже в расчетах, он должен быть видим. Он не видит. Что из-за горизонта хоть раз торчало на ваших глазах? Вот не из-за пригорка, не из-за горы, а из-за горизонта. Вот что-нибудь торчало. Что-нибудь очень длинное. Верхушка э, этого самого, верхушка какого-нибудь вулкана. Или он весь сразу появился у вас перед глазами. Понимаете, чем сторонники Земли-то говорят? Плоской. Ну вот, и, собственно, просчитав это, я вот сутки убил на расчеты, на перерасчеты, на перерассмотры эти самые, и думаю, ну, блин, ну, никак не сходится. Ну, с вашими же расчетами, блин, не сходится вещи эти. Потом с наблюдаемыми вещами не сходятся. Тогда какое, вот, понимаете, то есть я не сторонник плоской земли, объяснил почему. Я не сторонник круглой земли, потому что, ну, вот там один комментарий был, как крик души, вот я себя так примерно и почувствовал, он говорит, я вот, у меня математическое образование, я инженер, да, я сел, думаю, ну, что вы спорите-то, ну, и так уже все ясно, но сел и сам посчитал, и говорит, и, и спать не мог, говорит, сутки, говорит, у меня отняли землю. Ну, вот так я себя и почувствовал. Ну, сядьте, посчитайте и увидите, что это херня какая-то собачья. И не так это устроено. А совсем по-другому это устроено. Плоское. Нет, не плоское. В том-то и дело, что плоско -это, веры, они не в плоскую землю верят. Они просто не верят в то, что Земля имеет форму сфероида. Ну вот. Ну и, конечно же, занудство только начинается, ребята. Это еще было, это еще были эти самые. Это были цветочки. Дело в том, что получается, ну, у меня сразу возникает вопрос, ну хорошо, как, э, э, как это Шура Балаганов, да, пилите шуру, пилите, они золотые. А вдруг они не золотые, а какие же они по-вашему? И сразу, вот это и вызывает хохот, ну что же она тогда плоская? Да нет, не плоская. А какая она? И вот следующие сутки я сижу и думаю над тем, какая же она может быть, если не плоская и не сфероид. Да? Как, чтобы это соблюлось и то, и это. Да? И звездное небо, которое вращается в разные стороны. И в то же время вот этих шуток с горизонтами и со всеми прочими какими-то необъяснимыми вещами. Я все перечислять не буду, там дохренище всего. Можете спорить про горизонт сколько угодно, но если вы честно сядете на берегу океана, Горизонт у вас будет ровно перед глазами. Ровно, если вы, конечно, не будете так делать. Хотя нет, даже если вы так будете делать, горизонт у вас будет перед глазами. Как бы вы ни нагибали голову и ни, ни поднимали ее, что само по себе. Вот мы не обращаем на это внимания, это просто удивительный факт. С точки зрения сферы, с точки зрения плоскости тоже, кстати. Вот. Ну, нам говорят, это такие необъяснимые перспективы и оптические обман зрения. Ну так вот, дальше будут вещи еще более занудные, но, наверное, еще более крышесносящие. Я попробую все-таки на формулы не переходить, я все, прошел, но попробую объяснить даже не на пальцах, чтобы вам ну, как бы, на пальцы не надо было смотреть, а вот на слух. Если вы поймете на слух, о чем идет речь, хотя бы некоторые из вас поймут, то вы поймете, что в этом есть смысл. Вот я думал вот о чем, да. О том, что же происходит с горизонтом. Рассматривал картинки, даже смотрел на горизонт, на море, да, и происходит удивительно интересная вещь. Во-первых, он все время на одной высоте, а во-вторых, ничто, по крайней мере из того, что стоит на земле или там на воде, ничто его не достигает. То есть предел разрешения всегда есть. Есть хуже, есть прям чистота до самого горизонта видно. Но ни один объект, который ты можешь различить, вообще в принципе не достигает горизонта. Вот осознайте эту вещь, если мне не верите, вот если вы картинки просто включите, фотографии и все, фотографии при все, потому что картинки могут дети нарисовать, да, там на горизонте что-то. Нельзя нарисовать что-то на горизонте. Ну, понятно, там игра зрения и все такое. Дальше. Идем с вами дальше. Зафиксировали этот момент, да? Теперь... Куда идет движение вообще? Вот смотрите. Продел... Ну, видимо, придется проделать эксперимент, но он будет не очень такой. Вы, вы поймете сейчас. Вот эксперимент. Возьмите вот два пальца и поднесите вот так, что к уголкам глаз. К уголкам глаз, да? Вот у вас сейчас весь горизонт, вы видите. И у вас немножко э, на этом горизонте выходят пальцы, да? Пальцы выходят. Ну, в смысле, вы чуть-чуть краешки их видите, пальцев. То есть у вас весь горизонт э, занимают пальцы. Ну, в смысле, если отрезок пропустить между пальцами сейчас, то весь ваш горизонт будет в этих пальцах. Вот 20 сантиметров, да? Теперь сделайте так. Вот, вот так э, проведите, да, под углом. Один палец сюда в 45 градусов, а другой сюда. Вот проведите и посмотрите теперь на них. Что вы видите? Вот они стали шире. А сколько они отрезок э, занимают от горизонта? Уже, да? Видите, Сузилось, сузился он. Но он занимает меньше, он занимал весь, а теперь занимает это. Если вы дальше будете продолжать, то же самое будет. Вот когда рельсы, ну вот как обычно, да, рельсы, вы на них смотрите вот так, на рельсы, они как идут? Они сужаются. Нам говорят, почему? Потому что перспектива, так глаз устроен, сфера, да, ну как бы линза, она искажает, и перспектива, значит, как-то сужает, сужает там это самое, сужает эту железную дорогу перед вами. Но это же понятно. Но вы знаете, что такое перспектива? С точки зрения геометрии нам в школе объясняют, да, вот источник света, вот он там это, и это самое, да. Но там нарисован источник света, да, но непонятно, почему. То есть, вот понятно, что если источник точечный, да, фигурка вот, и она светит, и получается тень от него большая. Это одно. Но непонятно, почему мы видим меньше людей чем дальше они от нас отходят. Они же не становятся меньше. Это такое свойство глаза, перспектива называется. Расстояние с, с, расстоянием, э, расстояние с, ну, с, с расстоянием от наблюдателя кажется меньше, нам объясняют. Поэтому рельсы сужаются, дороги сужаются, да, а если мы вот, допустим, эти рельсы возьмем, да, и вдоль рельсов вот эти, которые сужаются, допустим, мальчика, да, вот мальчик едет на велосипеде э, на расстоянии 10 метров, он тоже едет вдоль этих рельс, он куда поедет? Он же не прям поедет, он будет сужаться вместе с рельсами, да? С рельсами будет сужаться. А если этого мальчика пустить, вот он хулиган такой, не вдоль рельсов поехал, а поехал вот наискосок, поехал через Чищеву, да, на 45 градусов, от вас, как от наблюдателя, вы прямую можете провести туда. Вот как вы думаете, вот чем дальше будет мальчик удаляться, он будет удаляться от рельсов в вашем зрении, да, или приближаться к ним? Я вам скажу одну замечательную вещь, он будет приближаться к ним. Дальние объекты нам, кажутся видны со всех сторон. Вот вы едете в поезде, деревья мелькают мимо, да, вы едете по прямой дороге. А там дальше стоит вышка LED. И она, сука, стоит и стоит, да, вы едете, она все стоит на, на этом месте. Ну, она как-то двигается, но ну, медленно, если вы заворачиваете, начинаете, она как-то начинает там по-своему. Но так она стоит вот в окне, и все. Почему она там стоит? Ну, чисто вот если мы на плоскости, да, мы едем, и все, что? Если на шаре, она тоже должна, она еще и заваливаться должна от нас уходить. А она стоит, потому что Почему? Вот смотрите, если мы проведем... Вот мы едем с вами в поезде. Перед нами стоит вот эта... Луна-то вообще просто не шевелится, да, если вы смотрите. Она никак. Мы ее не объезжаем, мы едем мимо нее, но она стоит на одном и том же месте. Да, вы скажете, это расстояние, это мало и все. Но вот представьте, вот я вот сейчас вам одну вещь, да, скажу интересную еще. Вот опять смотрим на эту вышку, она стоит ровно посередине окна. Мы едем туда, да. И вот... Если мы возьмем еще одну вышку, вот, вот за ней стоит еще одна вышка, да, скажем, через такое же расстояние еще. Вот это через километр, а это через два. И одна другую закрывает. Вот как, по-вашему, они будут на одной линии находиться? Ну, вы их видите, она нужно одной линии, да? Значит, вроде бы на одной. Но вот если бы мы вот провели эту линию между вышкой вот этой, на которую передней смотрим, и вот там, там нет вышки второй, там место есть под нее подготовленное, и мы смотрим на эту вышку, которая не шелохнется. Мы едем на поезде со скоростью 30 км в час, она так постепенно, но ну, потому что она далеко. И вдруг мы ее резко перенесем дальше, вот по этой линии прямой, дальше от нас, еще на километр. Она стояла на километр, она стала еще на километр. Как вы думаете, где она будет? середине окна или не посредине? Она будет впереди. Она будет вот здесь. Она не будет посередине, она будет вот здесь. То есть если вы видите одну вышку на расстоянии одного километра и вторую вышку на расстоянии второго километра, это можно проверить, это я сейчас задаю. Это, это я уже предположение делаю из окна, допустим, да неважно откуда, да, вот просто из окна там это, вот из окна поезда, например, да, то они не на одной линии находятся. На самом деле они находятся не на одной линии. Это трудно осознать, но вот, вот это надо как раз наблюдать. Есть такие вещи, которые непонятны. Нам говорят, угол обзора человека, я специально вот прошел, да. Ну, 90 градусов глаз обзирает, скажем, на, на, значит, на, вовне, а 60, ну, нос мешает внутрь. То есть общий обзор 180 градусов, и на этом все сходятся. Вы тоже считаете, что обзор у вас 180 градусов? Вот простой эксперимент, я сам на себе, я сегодня будем экспериментировать как ученый. Вы встаньте спиной к стене, прислонитесь затылком. И смотрите прямо, даже глаза не скашивая, вы увидите стену и слева, и справа. При том, что говорят, что у нас угол обзора 180 градусов. Ну, крайний, вот глаз, а дальше не виден. Фантастика, вы сами поразитесь, так оно и есть. Причем, чем длиннее будет эта стена, и чем дальше она будет протекать, тем дальше будет ее видно. Потому что вы ее видите, даже глядя прямо. Вот это поразительно. Вот есть вещи, но я не знаю, тут трудно, надо ровные какие-то вещи. Вот я говорю, горизонт можно, там, в ясную погоду по морю, такой хороший, длинный горизонт, чтобы проверить. А, например, ну вот, если точно есть там железная или какая-нибудь дорога прямая, да, и вы знаете, что она прямая, нарисована прямая, вот встаньте к ней спиной, спиной к ней. И вы ее увидите по краям зрения своего, если она будет достаточно длинной. И это все, конечно, можно объяснить с помощью специальностей сферических наших зрений и так далее. Но это будет как из анекдота. Объяснить я и сам могу. А вот как узнать факт, правду? Потому что натяжки очень большие, да, понимаете? Ну что наше зрение, да? Вот мы так видим. Но рельсы же не сходятся. Мы так видим. Просто у нас глаза сходятся, буквы ИЗЮ, и оно вот все сходится и сходится, и сходится. И никак не сойдется. Так вот. Сейчас начинается, то это еще было не полное занудство, сейчас начнется полное занудство. Если кто-то сейчас так рассуждает, нахрен тебе эта Земля круглая, не круглая, да что это решает? Это решает все. Ребята, это на самом деле решает все. Если это так, то это решает все. И проблемы с космосом, с Луной, с космонавтами. Они могут летать, могут не летать, понимаете? Космос есть, независимо от того, как мы себе представляем. Да? Но мы себе представляем Землю сфероидом. И это неправильное представление. По крайней мере, из наших собственных наблюдений так выходит. Рискну еще один эксперимент предположить, но, предложить, но боюсь, что оно ну, как бы это самое. Ну, не боюсь, а ну, я не могу сейчас вот его провести. Но если вы встанете где-нибудь на море, да, на мысе, который выдается в какой-нибудь океан, и там справа океаны и туда, и слева туда океан, да, и если от вас отчалит два корабля, один отъедет вправо, а другой влево, а вы будете смотреть строго прямо, то через какое-то время вы их обоих увидите в своем поле зрения. Сначала так, потом так, потом так. Но они будут очень маленькими, но вы их увидите. Вы их увидите в своем поле зрения. Пока они не растворятся вообще, что их не будет рассмотреть. Но до горизонта они не дойдут, подчеркиваю. Луна на горизонте большая, это же глюк восприятия, как глазам верить. Вот Бээмэнгэмэ. А, вот в том-то и, том -то и дело, что глазам верить нужно. Потому что, а как же мы мир можем познавать? Только посмотреть, пощупать, понюхать. Вот есть органы чувств, все, что мы можем... Да, мы можем поправки делать на какие-то сфероиды зрения и прочее, прочее. Но почему рельсы-то сходятся? Знаете, почему рельсы сходятся? Потому что расстояние становится с, с, с удалением от наблюдателя меньше. Вот понимаете, они вам предлагают явление перспективы, которое объясняется сферическим зрением и который не объясняет ни круглости Земли, ничего. А я вам предлагаю совершенно другую модель, да? Что для наблюдателя объекты при удалении становятся меньше. Ну, значит, и все расстояния становятся меньше, в том числе и э, расстояние между объектами. И линзы тут ни при чем. У нас бинокулярное зрение, но если вы на эту железную дорогу посмотрите одним глазом, будет то же самое. Линзы тут ни при чем. Так устроен наш мир, что чем дальше от нас удаляется объект, тем меньше расстояние. Ну, тем меньше, ну, тем он меньше. Ну. Космонавты-мошенники. Дмитрий Майоров. Я вот сейчас говорю, на самом деле, буквально для пяти человек. Вот буквально. Я понимаю, что вы сейчас веселитесь вовсю. Но тот, кто вот сам сядет и просчитает, потому что пока я не просчитал, я не мог в это поверить. Кто сам сядет и прочитает, поймет, что это не так. Что Земля не сфера. По крайней мере, сфера не того радиуса, про который говорит, а гораздо-гораздо большего. Но тут... Я уже вообще ничего не говорю. Я-то лично считаю, что это не сфера. Так вот, когда я понял, что, может быть, на эту проблему посмотреть можно по-другому, да? не с точки зрения дефекта нашего зрения, не с точки зрения дефекта нашего зрения. Да? Перспектива – это дефект зрения. А с точки зрения, а может быть, пространство такое, что при удалении от наблюдателя… Ну вот пространство сфера, оно понятное. При удалении наблюдателя, наблюдатель должен скрываться за горизонтом. Это понятно. Будет маленькая сфера, мы ее должны воочию увидеть. Да? Будет большая, соответственно, вот будем долго спорить. И вот представить себе такое пространство, где расстояния при удалении от наблюдателя сужаются, становится меньше, его трудно себе представить. Но на самом деле оно есть. Оно описано, это пространство, да? Как ни странно, оно пространство это описано. И это пространство Лобачевского. Вот я сейчас произнес и понимаю, что еще половина может выключить телевизор, потому что, ну вот, началось совсем. Нет, это очень важно. Я вам сейчас про форму Земли рассказываю. И про ту форму, которая не является с одной стороны плоской, а с другой стороны не является сфероидом. Но в то же время в ней выполняется все то же самое, что нам необходимо для того, чтобы вот этих противоречий не было. По крайней мере из тех, что вот мы смотрим горизонты и прочее, и прочее. Поэтому это такой важный момент. Вот я фамилию произнес. Вообще что такое? Да, вот давайте просто, я говорю, без формул, чтобы понять. Что такое пространство с отрицательной кривизной, так называемое? Вот плоскость, да? Есть плоскость. Вы ее представляете. Евклидовое пространство, это Декартово, оно же, декартовые координаты, да? То есть, вот понятно, из плоскостей все вот трехмерно. Плоскость мы себе представляем. Нарисуем тре треугольник на этой плоскости, измерим сумму его углов, какой бы мы его ни нарисовали, сумма углов треугольника на плоскости будет равна 180 градусов. Я даже не буду как бы, доказывать, опровергать обратное, это как бы акси аксиома, да, и вот оно так и есть. Но что будет, если мы на сфере нарисуем, например, на, на апельсине возьмем апельсин, да, и нарисуем на нем треугольник, а потом его аккуратненько вырежем. Если он будет достаточно большим, померяем его углы, окажется, что сумма углов этого треугольника меньше, ой, то есть больше 180 градусов. Ну, за счет кривизны пространства уголки более тупые, да, и получается, что больше. И она всегда больше. На сферической поверхности сумма углов треугольника будет всегда больше 180 градусов. Единственным случаем, если сфера становится бесконечной, она вырождается в плоскости, тогда сумма углов треугольника равна 180 ровно. Так вот, споря с пятым началом, значит, э... Евклида, да, в общем, э... Лобачевский... Его оспаривали, я сейчас не буду, если хотите, посмотрите, да, этот вопрос, он давний и прочее. Ну, в общем, пространство Лобачевского, да, оно представляет из себя... Так, а что я пространство Лобачевского? Я перескочил, блин. Сейчас, сейчас, сейчас, надо сосредоточиться, я слишком много думал, и сразу перескакиваю с одного на другой. Так вот, треугольник, да? Если мы вырежем его на апельсине, мы получаем треугольник с углов, суммой углов больше 180 градусов. И это принцип э, сфер, ну, сфероида, да, сферического мира. Вот. И э, возникает вопрос, естественный, да, у Лобачевского, как бы он возник. А может быть вот такое... вот такой изгиб поверхности, чтобы можно на нем треугольник вот так же нарисовать, да, вот... И потом сумма углов в нем была бы меньше, чем 180 градусов. Я говорю, я предупреждал, что будет занудно, будет очень занудно. Я говорю, я уже для пяти человек говорю, держитесь, ребята, не теряйте мысль. Я вам как раз рассказываю то, что вам не надо бы книжки читать, то есть самое основное, в чем суть этой геометрии, на апельсине показывают. Так вот, можете проверить, взять, вырезать треугольник, нарисуйте его, и будет у вас больше 180 градусов. Так вот, как бы эту поверхность себе представить, в которой треугольник нарисовать, вырезать, и сумма его углов будет такой апельсин, да, меньше 180 градусов. В первую очередь приходит мысль, ну давайте, это же выпуклая поверхность, давайте вдавленную сделаем, да, и на ней треугольник нарисуем и вырежем. Но беда состоит в том, что вы получите тоже треугольник с суммой углов больше 180 градусов. Почему? Потому что неважно, откуда, где рисовать треугольник на апельсине, изнутри или снаружи. Вы его вырежете, и он также... Поэтому я и говорил, вырежете, и сразу себе представите. Не надо внутрь апельсина забираться для того, чтобы понять, что треугольник, который вы на вдавленной поверхности нарисуете, будет все равно выпуклым. Вот. И в этом основная странность и несимметрия нашего мира, понимаете? У нас есть выпуклости, но нет вогнутости. У нас есть поверхности... С положительной кривизной. С нулевой кривизной нет поверхностей. Ну вот, э, мы их себе представляем в виде плоскостей и эвклидовой геометрии. А вот с отрицательной кривизной мы себе поверхностей не представляем, и представить не можем. Так чем, э, почему я об этом заговорил, об этих треугольниках? Вот как раз это свойство, вот этой поверхности, если его интерпретировать в нашем случае, оно полностью совпадает. Потому что именно на этой поверхности, с удалением от объекта, ну, от наблюдателя, объекты становятся меньше, расстояние между объектами становится меньше, и они сами уменьшаются. Вот так действует это пространство. Орисфера ее называют, да, то есть э, мнимая сфера, э, сфера э, радиусом мнимой криви, кривизны и так далее, это не важно. У нее тоже есть свой радиус, он мнимый, как ни странно так и называется, он отвечает за мнимые числа. Можно его себе представить геометрически даже, но очень сложно ну, в том смысле, ну, не сразу, потому что вам тогда надо понять, что такое гиперболоид, однополосной, двуполосной. Ну, я-то еще в университете это прошел и сам смеялся над гиперболоидом инженера Гарина, а потом пока не выяснил все-таки, что гиперболоид инженера Гарина был скорее всего двуполосной. Вот. А, а так себе представить это невозможно. Но наблюдать, возможно, как ни странно, и то, именно то, о чем я вам говорил, я сейчас постулирую одну интересную вещь, да? что вот э, мы живем в пространстве Лобачевского, не Евклидовом так называемом пространстве, да? в котором существуют объекты как не только с положительной кривизной, но и с отрицательной кривизной, с мнимой вот этой самой. Но мы их не ощущаем, потому что мы на них живем. Вот мы выпуклые объекты ощущаем. Почему? Мы и сами выпуклые объекты. Любой выпуклый объект может представлен быть как э, комбинация сфер. Ну, вот из, из сфер, да, из шариков можно собрать любой объект, достаточно маленький, да, выпуклый. Вот. А вот этот объект, который мы себе не можем представить, нельзя его вот просто так вот э, собрать. Мы выпуклые объекты, имеем дело с выпуклыми объектами. А есть объекты мнимой кривизны. Вот, но я как бы постулирую, что таковым объектом является наше пространство. Оно является пространством Лобачевского. Что происходит, когда мы смотрим на горизонт? Мы смотрим на мир. Мы смотрим на мир. Мы смотрим на мир. И что же мы видим там на горизонте? Да? Вот что там на горизонте? Что? Понимаете, вот у меня такое не то что ощущение, а вот если это так, то вот вы стоите просто посредине Северного полюса, и от вас во все стороны уходят корабли по меридианам. Если вы будете достаточно остротой зрения или хорошим прибором обладать, да, который может достаточно приближать, то в конце концов вы их все увидите в одной точке. Они все сблизятся между собой. Они все сойдутся в одной точке. В какой? В той, на которую вы сейчас смотрите. Вот это свойство, это даже передать нельзя, понять нельзя. Но оно и есть. Горизонт – это одна точка. Та, в которую вы смотрите. Все остальное – это... Понимаете? Вот согласно вот этой геометрии Лобачевского, наблюдатель будет смотреть... Чем дальше он смотрит, тем меньше расстояние между объектами. То есть постепенно его взгляд захватывает все больше и больше, и больше, и больше объектов. Так оно и происходит на самом деле. Да? Вот эти объекты, которые удаляются от вас даже в разные стороны, они все равно у вас на горизонте будут сходиться к одному. Достаточно долго, но будут сходиться. То есть у вас как бы чем дальше вы смотрите, тем больше вы видите. Чем дальше, тем больше. Вот. Получается, что горизонт – это вы видите все. Все видимое. Все, что не за горизонтом. Вы видите весь мир. Потому что именно так он и устроен. Как пространство Лобачевского. Никакой особенности глаза нет. Вы его видите. И что происходит, когда за горизонтом все таки что-то скрывается? Оно скрывается здесь, где оно появляется. Там, в Австралии. Потому что это, хоть и не сфера, но, но тоже своего рода сфера. Вот. А... И в этот момент, когда вот эти все корабли, которые от вас отъехали, да, они, когда они у вас на горизонте кончаются, они появляются на горизонте у того человека, который стоит на южном полюсе. То есть мы на самом деле видим половину мира, если вокруг так смотреть. И весь мир сводится в точке на горизонте. Я понимаю, что это сумасшествие, но теперь вы будете наблюдать. И вы вот посмотрите, посмотрите фотографии, посмотрите картины, у вас все будет сходиться Горизонту. Если там будут лодки, чем мельче они будут, тем дальше они будут, тем плотнее они будут к горизонту. Понимаете? Вот в чем фокус. И куда вы не повернете, все равно это будет одна точка. Та самая крайняя будет одна, и к ней будет все стремиться. И вот когда они уйдут за горизонт, увидит тот человек, который на южном полюсе. Ну, точно так же, как по сфере, там формулы те же самые действуют. Я все просчитал, все посмотрел. Только вместо формулы радиус, кривизна, там есть такие же формулы. Для расчета площади треугольника, вот этого самого. Но там есть интересная особенность. Там, понимаете, согласно вот этой как бы формуле, да, у, у треугольника есть максимально треугольника, построенного вот в этом пространстве, поверхности, да, максимальный максимального объем. А что такое максимальный объем? Ну, треугольника на, площадь, на на плоскости. Ну, собственно, это вся плоскость. Ну, потому что ну, максимальный, значит, а он бесконечный и всегда, да. Тот же треугольник на сфере. Ну, какой максимальный? Но ну, если вы возьмете треугольник, нарисуете, будете за углы растягивать по апельсину, да, он здесь сойдется, в конце концов, маленький треугольничек, потом исчезнет во все. Это вся сфера. Так вот, максимальная площадь треугольника до да, э, ограничена вот формулой Пи умножить на q квадрат, где Ку – это на пространство. Видите, почти как пи R квадрат, да? То есть, как площадь круга. То есть формулы похожи, только они с обратным знаком. Именно поэтому я сейчас возвращаюсь к космосу. Летать можно, только <смех> не, не, не то, что вы представляете будет. Я пока еще вот с объектами, которые выше этого пространства, я пока еще у меня мозгов не хватает. А вот здесь что происходит? Здесь уже более-менее все складывается именно в это. Дело в том, что прямые в этом пространстве, они не совсем прямые в нашем представлении. Они как бы представляют собой куски гипербол, да, или гиперболы. Мы их видим как прямые. Вернее, мы их даже не видим как прямые, да. Мы на самом деле их видим как гипербол. Я вам говорил про железную дорогу. Если железная дорога будет вот так перед вами, она будет сужаться, да? А если она будет вот так перед вами проходить параллельно, как она будет выглядеть для вас? Ну, скажем, на камере сфотографирована, вот она вот так будет, вот, она загибаться будет тоже. Ну, на камере это хорошо видно. Но камера же повторяет человеческий глаз, а вы там уже видите плоскую картинку. Вы-то ее уже не... Понимаете, если бы это глаз искажал, тогда камера исказила, превратила ее в плоскую картинку. Как плоскую картинку может ваш глаз исказить, дополнить? Он же должен исказить. Тогда вы не могли бы увидеть картинку плоскую. А вы ее видите так, как будто, она, как будто ее видите в настоящем. Потому что у вас же глаз искажает, у вас же перспектива. Понятно, да? Смысл какой. Ее можно уменьшить, увеличить, приближая, удаляя, но ее не, не, не искажает саму картинку ваше зрение. А 3D-шную картинку искажает ваше зрение, как бы, понимаете? И камера искажает. Так вот, я говорю, не искажение, так и есть. Пространство такое и есть. И рельсы в этом случае идут, они не прямые, их можно нарисовать прямыми, но они пространство не имеет прямых. Ну, как сферой нельзя тут рельсы прямые положить, если, ну, грубо говоря, точно прямые, да, на каком-то достаточно длительном участке, чтобы они не скривились, или вам что, они торчать будут. Правильно? Их надо загибать, потому что сфероид. А если это не сфероид, а вот это, то любые прямые рельсы будут вам вот такими казаться, в зависимости от взгляда, потому что... Чем дальше вы смотрите, тем меньше, меньше расстояние Это свойства нашего мира. Ну вот, собственно, я все, наверное, рассказал, что хотел. Я вылил на вас этот поток.